Они могут писать программу в рамках технических условий. Боги, можешь... боги спускают им жесткие технические условия. К такому-то сроку надо сделать то-то, к такому-то сроку надо получить то-то, надо такого-то человека вывести туда то в редких случаях, потому что обычно боги не занимаются судьбами отдельного человека, да, они занимаются судьбами обществ. И как правило, техническое задание спускается именно на общество, это отдельно для мусульман, отдельное для христиан, отдельно для Мормонов и так далее. Есть у каждого свои системы, у каждого своя игра вопрос. Спускается техническое задание. Дальше эгрегор абсолютно свободен в рамках этого технического задания. Его задача выполнить указание. Если он не выполняет указания, эгрегор сносится, он место становится другой. Поэтому всеми доступными способами, прежде всего через подавление воли человека, потому что единственная угроза эгрегору и угроза источник питания это человек который может вспомнить, что у него есть свободная воля, и может вдруг решить поступать не по эгрегориальному сценарию. И тогда все, все то, что эгрегор написал, все, весь тот уровень событий, который он прописывает для человека, чтобы он как в лабиринте прошел, в колосте, и в нужное время, в нужном месте было в определенной точке, оно все ставится под большим контролем. Именно поэтому эгрегоры никогда не делают ставку на одного человека, они всегда снаряжают в этот поход множество людей, но прекрасно знают, что если человек выделяется над толпой, он вполне способен эту толпу за собой увести, то есть эгрегор станет невостребованным. Поэтому всегда стараются эгрегориальные структуры прежде всего вычислить и вычленить из общества такие элементы, которые являются угрозой всему стаду, вот, убрать его, этого лидера, да, и поставить взамен своего, который будет действовать так, как необходимо. Собственно говоря, люди делают то же самое. Эгрегоры как программа, просто задали людям алгоритм, как эффективно добивать результатов. Вот это с точки зрения эгрегоров является добром. Поставь управляемого пустухом. И ведет стадо в том направлении, в котором нужно. Если вдруг заведется какая-то лидирующая овца, то эта лидирующая овца может стать угрожей. Зарежь ее в первую очередь. И желательно так, чтобы все остальные овцы это видели и сделали соответствующие выводы. И это опять же это не, с целью, сейчас, не с целью навредить человеку. Это с целью, чтобы он прошел естественный отбор. Чем больше препонов человеку делается, тем больше предполагается, что сильнее он становится. То есть опять же закон этого мира запрещает использовать сознание людей в одни ворота. Он всегда должен учитывать, что у него у человека отдельно взятой личности есть здесь своя собственная задача, у каждого своя, какой-то опыт наработать, какие-то знания приобрести, то, чего невозможно приобрести, например, в любых других условиях. Эгрегор обязан предоставить ему предпосылки, чтобы он этот опыт приобрел. Поэтому никогда все, все медали, у каждой медали есть две стороны. С одной стороны, это достижение цели непосредственно самого эгрегора. Реализация технического задания определенных сил, определенных божеств, а с другой стороны это дать человеку возможность в рамках этого технического задания обогатиться своим каким-то определенным опытом. Так что игрокам не просто приходится, их с двух сторон подпирают, и техническое задание от человека, и техническое задание от богов, поэтому они такие непримиримые, поэтому они такие жесткие.